Всем привет! С вами Дима Грек. И вы думаете, то, что этот кубик Рубик просто стоит для украшений? Конечно же нет! Я, же его, я сегодня научу вас собирать его. Его сборка очень проста. Сначала я его просто соберу, а потом объясню все по порядку. Кубик Рубика. Это логическая игра. Ее создал, конечно же, архитектор. Э -э -э -э -э -э. Рубик. Вот. Что могу еще о нем сказать? Да, в принципе, ничего. Это обычный комментарий обычного человека о вот этом загадочном кубике. Я же расскажу вам, как я его трудно собирал, учился. Вы не поверите, почти целый месяц. Но потом научился все же. Вот тут я почти собрал первую сторону. Потом, возможно, вы точно так же будете собирать. Если, конечно же, будете стараться. Я сейчас вам докажу то, что я умею собирать. Почти доказал то, что я умею собирать первую сторону. Она, в принципе, легкая. А вы ничего сейчас не понимаете, я помню, скорее всего, что я делаю. Вот я уже собрал первую сторону. Теперь сейчас буду собирать вторую. Скажу его строение. Он состоит из 27 вот таких вот, вот кубиков. Вот таких вот. Которые разного цвета. Я его собираю. Это долгий процесс, как я уже говорил, Собирать его, можно сказать, немножко нудный. Но потом будет интересно его как бы... Как бы учить его нужно будет, а потом уже когда научитесь, собирать его будет интересно. Там, крутить, типа круто там, еще... Я уже собрал как бы два этапа, вот, как ни крути вот эти вот две штучки, они все равно свет. Кубик-рубик собран. Теперь я буду вам рассказывать все по порядку. Ну вот сейчас мой подмощник подойдет. И разберет кубик-кубик. Ну вот наш помощник разобрал. Для начала нам нужно собрать вот эту вот всю желтую сторону. Но не просто так. Нужно, чтобы э, те кубики, которые будут стоять вот тут, сочетались с вот этими серединками. Например, тут нужно, вот тут стоит в серединке оранжевая. Тут нужно, чтобы вот эти вот все вот эти кубики были оранжевыми. Тут зеленые, получается, тоже зеленые все. Тут красные, красные все, и тут синенькие-синие все. Вот. Все, собираем. Вот видите, я действую по этому принципу. Потому что тут стоит синий с синим. Ищем кубики подходящие. Вот мы собрали уже. Вот мы уже собрали и действуем по тому же принципу. Собираем дальше. Вот мы уже собрали первый этаж. Теперь переворачиваем кубик Рубика. Получается, я объясню это все в кирпичиках. Вот нужно, чтобы все кирпичики. Попадали, ну, правильно, все кирпичики попадали, вот, все, по стор... все кирпичики попадали вот по всем этим сторонам. Тогда получится второй этаж. Сейчас я буду делать э, так, чтобы красный-синий кирпичик упал вот сюда. Как мы это делаем? Мы будем проворачивать, э, как бы, не просто так, а вот по смыслу. Вот смотрите, вот мы вот... Сюда же будем его ронять. Значит, надо в верхнюю сторону, повернуть, противоположную сторону. Вот, Провернули. Теперь, где, куда будет падать этот крепичик, нужно провернуть вот эту сторону наверх. И возвращаем-то все. Вот так вот это возвратили. И вот это тоже вниз спускаем. Вот, у нас появилась как бы комбинация. Вот тут два синих и тут два красных. Это значит все правильно. Теперь дальше мы в ту сторону, куда будет падать кирпичик, проворачиваем вот эти два кубика. Теперь мы как бы его вот саму вот эту сторону э, поворачиваем в противоположную сторону, куда будем вставлять, и вставляем эти два кирпича. Все. И возвращаем на место. Легко и просто. Все, собираем по такому же принципу. Ищем красный, зеленый. Вот он. Но сейчас мы будем э, как бы вот сюда принять, потому что нельзя. Потому что вот тут зелененький. Нельзя. Вот. Ну, по тому же самому принципу. Противоположную сторону наверх возвращаем. В ту же самую сторону. Потом э, поворачиваем, вставляем и обратно. И вот точно так же. Делаем все точно так же. Если как бы мы должны в другую сторону э, уронить кирпичик, то делаем все это зеркально. Точно так, но ну, все зеркально. Противоположную сторону, наверх, возвращаем. Туда, в, в, в сторону. Куда будет падать кирпич, выворачиваем, вставляем и вот, ла наш второй этаж собран. Теперь, чтобы уже дособрать кубик Рубика, но еще не до конца, нужно сделать крест. В этом случае у нас будет белый крест. То есть мы должны сделать э, крест из белых кубиков. Вот так и вот так, чтобы стояли. Как мы это делаем? Вот смотрите. Вот мы должны сначала найти сторону, где будет в серединке стоять вот этот белый кубик. Вот, нашли. Теперь мы проворачиваем вот всю лицевую сторону направо. Потом вот эту верхнюю линию проворачиваем налево. Вставляем в крест, потом, э, ну, и все возвращаем, можно сказать, вот так, вниз, и оп. Но это может получиться не с первой попытки. Делаем все то же самое. Повторяем это все, повторяем, и на какой-то раз уже все вставится. Вот. Все, наш крест готов. У нас как бы не до конца закончен крест. Э -э нужно сделать очень хитрый прием. Я его называю вертолетик. Почему вертолетик? Да потому что у него крест крутится как вертолетик, его лопасти. По часовой стрелке вот так. Тут. Для чего нужен вертолетик? Для того, чтобы вот эти вот все стороны, которые концы как бы одной палки вертолета э -э совпадали. Синий синий красный-красный, зеленый-зеленый, и оранжевый с оранжевым У нас вот эти две стороны не совпадают. Вот я, например, выбрал синюю сторону, вот значит, вы должны делать вертолетик вот так, с правой стороны, ну то есть вот эта вот, которую выбер, выбрали мы, сторону, она должна быть слева. Вот. Как мы это делаем? Мы правую линию, точнее вот эту вот, прокручиваем наверх. Крутим по часовой стрелке один раз потом вниз эту правую линию опять по часовой стрелке опять вверх и на третий раз когда мы крутим вертолет нужно прокрутить два раза проверяем совпало ли все нет ничего не совпало ну давайте например сейчас выберем оранжевую сторону опять же вот так мы должны смотреть наверх ну тоже сам прием в принципе Вниз, по часовой стрелке на третий раз два раза просим. смотрим, совпало ли? нет, не совпало например, сейчас я хочу сделать синюю сторону опять же, тот же самый прием смотрим, совпало ли? да, вот все, у нас все совпало оранжевый с синий синий красный красный и зеленый зеленый мы почти уже, можно сказать, дособрали кубик Рубик. Теперь нам нужно, чтобы вот эти вот беленькие кубики запрыгнули вот сюда, на крышу. Я этот прием называю ниндзя на крыше. Как мы делаем этот прием? Смотрите, вот получается ниндзя смотрит вот туда. Мы в противоположную сторону крутим. Вот. Теперь по тому же уголку Крутим как бы в другую сторону. Мы сейчас прокрутили направо, а сейчас будем налево. Теперь все возвращаем. И так два раза. Кажется, то, что кубик разобрался. Но это не так. Прокрутим вот сюда, как нам будет удобнее. Не надо вот так тут делать. Это крайне... А то мы не соберем кубик кубика. Ну и тот же самый прием. Вот, у нас все закрыто. Вот теперь мы будем делать боссом. Нам тут не повезло, у нас не получилось э, уголка. Иногда получается такой уголок, и надо как бы... Э, вот тут вот стоит уголок, надо вот эту вот сторону вот тут делать. Ну, все равно сделаем вот эту сторону. Вот, как мы это будем делать? Мы правую линию крутим вниз. Потом мы по часовой стрелке вот эту вот нижнюю... Э, грань, как бы крутим два раза, возвращаем вот эту вот правую линию, эту верхнюю грань один раз, потом опять также делаем, эту опять также не спускаем, тот же сам прием, и на третий раз, как, прям как на вертолетике, вот эту вот верхнюю грань крутим два раза. Вот у нас создался тот уголок, про который я рассказывал. По идее, мы должны сейчас вот тут крутить, ну, делать босса. Я еще забыл сказать то, что вот для новичков нужно сделать вот так палец. Потому что мы же будем только крутить вот так тут, так и вот так тут, чтобы не трогать вот эту вот линию. Все, делаем тот же самый прием. Валя! Наш кубик Рубика собрался. Вот таким способом можно собрать кубик Рубик. Ну и удивить друзей. Там у вас плюс 80 левел собирания кубиков Рубиков и экологичности. Ну еще там по возможности. Плюс э, две шоколадки от любимых бабушек и дедушек. В следующей неделе я сниму новое видео какой-нибудь фокус. Я еще не определилась. Не определился какой, но даже, возможно, его можно сделать при домашних условиях. Подписывайтесь, ставьте лайки, приглашайте друзей, конечно же. С вами был Дима Грек.